Самый популярный рецепт тиктока. К сыру фитаксы добавляем помидоры черри. Добавляем прованские травы и чеснок. Поливаем оливковым маслом и ставим в духовку на 180 градусов на полчаса. Тем временем обжариваем пилье курицы или индюшки и отвариваем макароны. Помидоры и сыр превращаем в однородную массу. Добавляем курицу и макароны. Паста получается очень сытная и вкусная.